то узкий, утрамбованный, бегущий вдоль опасной канавы, то вымощенный булыжниками, по которым прыгало переднее колесо, то изрытый коварными колеями, то гладкий, розоватый, твердый. Он знал этот путь на ощупь и на глаз, как знаешь, живое тело, и катил по нему без запинки, вдавливая в шелестящую пустоту упругие педали.